Десять лет назад в этот день умер Егор Летов, лидер группы «Гражданская оборона», поэт, музыкант, автор многих песен, без которых нам, что называется, трудно себя представить. А такие дела и яндекс-музыка в этот день вспоминают об этом человеке, и мы решили поговорить о нем с Максимом Семиляком, журналистом и писателем, который Летовы хорошо знал, много с ним общался и, как нам кажется, может рассказать о нем лучше других. — Когда первый раз был на концерте? — Это был, наверное, 1994 год. — какой был, был русский прорыв какой-то? Не, — Нет, не, не, не, не. на русском прорыве я не был. На русском прорыве был Ростовский, там еще какие-то... Я даже не помню, почему. Мы, мы, мы с Зиминым что-то как-то собирались, но не попали. Нет, а был концерт... В... Это было не ДК бронетанковых войск, а что-то... Ну, что-то такое смежное. Это было где-то в текстильщиках, а это была акустика. Вот был такой первый акустический... Ну, в смысле, на котором у меня был акустический концерт. Это был, наверное, год 94-й. Потом я ходил, собственно, вот все... все практически на все концерты 90-х, которые были в Москве. Кинотеатр И, «Марс», кинотеатр «Улан-Батор». «Марс», «Улан-Батор», «Авангард», где, собственно, я... Угу. В орехово Борисов, где я вырос. Что тогда был концерт «Гражданской обороны»? Я помню, у меня были приятели, которые, э, которые поехали на концерт в кинотеатр «Марс». Они шли от метро через какой-то сквер, говорят, мы слышим там какие-то крики, что разбивается, грохочет, кричат, бей жидов. Они посмотрели друг на друга, говорят, нет, давай, может, как в следующий раз. Вот. Ну, это, в общем это было но... все как-то так страшно, пугающе, дико. Ну, в общем, да, нет, ну, по, по, по нынешним меркам это, это, это, это конечно, были довольно, довольно дикие мероприятия, но в целом... Ничего такого специального страшного не, не происходило. Там главная сложность была, чтобы, чтобы проникнуть в, непосредственно в зал, то что это было особое развлечение, не, вне зависимости того, есть у тебя билет, нет у тебя билетов, просто ну, как бы, толпа панков атакует как, вход, и чтобы туда попасть, ну, требуется известное как бы даже не мужество, а просто элементарная какая-то ловкость и сноровка. Я помню, что в том же то ли Марсе, то ли я не помню, как назывался кинотеатр на «Соколе», а, наш приятель Берт Тарасов просто был вынужден вызвать конную милицию, она приехала, разогнала охоту, и мы там с Бертом триумфально вошли. Вот, но чтобы какие-то были... Ну, то, то, ну как? Там, разумеется, после там, исполнения песни а, финальной «Русское поле экспериментов», обычно так, на, на, когда народ расходится, сообразив, что продолжения не будет, ну обычно кто-то, 2 два-три человека лежали в луже крови, но так это, в общем, было, что называется, по обоюдному согласию. Хотя была какая-то ужасная история, когда на концерте кого-то зарезали, ну, про то, что потом сам Егор писал, что типа, mm -hmm. ну, ну, это какие-то, это уже такие цеховые разборки эти, скиновские и так далее, и так далее, и так далее. А так, эти концерты, ну, то есть, ну, я не знаю, я не, не то, чтобы прям какой-то там гипер гиперальтернативный неформал был. Ну, вот я, я старался ходить практически на все концерты, но ничего как-то не убили, ничего, ну, ничего страшного не происходило. Но жанрово это было действительно такое. По этим концертам я, конечно, скучаю. В Питере, особенно в Питере, поскольку была более лютая публика, mm -hmm. чем в Москве. Вот, знаменитый концерт в Поликоне, когда там начали распылять какой-то там веселящий газ, когда Кузьма выходил на сцену и что-то пытался увещевать. Но, в целом это, это достаточно уникальный жанр, который умер, которого, ни, которого нет, конечно, конечно и, конечно, вот эти все, все оборонские концерты, там, так называемые цивильные, в Апельсине, Точки и все такое прочее. Все то, что на видео снято, Да-да-да, да, да, ни, ни в, сра... ни в угу. какое сравнение не, не, не, не идут. Потому что... Ну да, это, в общем... Такое, ну, к, конечно, конечно, приключение — пойти на оборону, там, ну, с девушкой не сходишь, что называется. Uh -huh. — А познакомился ты когда с артистом? — Мошенническим образом просто втерся в доверие, потому что, поскольку меня, как ты говоришь, артист всегда крайне интересовал с малых лет, и это, наверное, был год 99 девятый, может быть даже, может быть восьмой. То есть, ну, как бы триггером, как, послужил вышеупомянутый, как бы Олег Тарасов по прозвищу Берт, такой старый панк и подвижник, который, если ну, то есть, он много много чего в жизни переделал, но если касаться непосредственно Егора, он издал первым на виниле альбом "Прокскок". Вот. И вот тогда еще в девяносто. Да-да-да. Вот, вот, собственно, Вот это первое издание, да. С, продав, с да, да, да, да, продав, херкой, да, продав да. для этого там, свою квартиру в Сочи там, и так далее, и так далее. Ну и вообще был такой, как бы вот при, при группе. И, а я тогда уже. И, и, именно, кстати, именно благодаря Берту я уже начал тогда как бы э, общаться там, со, со, со, со всей этой там, как бы, условной там, около Егоровской комари, или там Ника рок н ролл Черный Лукич. Вот, прекрасный великий человек, покойный. Ну и вот, и, а, и, но. Помню, что Берт как-то, мы даже с Бертом поехали встречать Егора Летова в Домодедово, в какой-то аэропорт, о чем сам Егор Лев не подозревал. Мы с Бертом приехали то ли на час раньше, то ли на час позже, в 6 утра зимой. Ну, то есть ну, вот уровень, вот, вот это был такой. А познакомились мы с ним, когда я брал у него интервью, это был, да, вот, наверное, был год 99 я взял у него какое-то интервью у него совместно с братом, они да, как раз только начали с Сергеем как раз вместе играть. И... Но ну, интервью было так себе, кто было, не был, не, не, не в этом дело. Но потом я помню, что был еще тогда журнал такой Жалюс, и я туда писал какие-то идиотские обзоры музыки, которые никак не были никак бы не новинки, а просто-просто mm -hmm. какое-то как, какое странное музицирование. И Летов увидел один из этих обзоров он был, по-моему, про какую-то японскую, вот эту вот какую-то странную бредовую вот эту пси психоделию. И крайне этим заинтересовался, вспомнив меня, что я как раз с ним говорил, mm -hmm. и, как, вот это, не знаю. и я, естественно, как, я ему был абсолютно, естественно, нахер не нужен, но вот именно как поставщик музыки, вот на этом мы и сошлись. Я, так сказать, отгружал ему как как, N, как компакт, в которых у меня было там в достатке, начали меняться, что-то там начали друг друга переписывать, и вот таким образом я втерся в доверие, а потом как-то мы уже ну, немножко подружились. Вот ты говорил, что, точнее, ты писал в предисловии к этой книжке офлайн, что интервью было брать сложно, особенно поначалу. Конечно. <смех> он был закрытый человек. <смех> Нет, поначалу <смех> это, был, это, это был дикий. Я, а? то есть, это был сам. Я могу точно сказать, что это был один из. То есть, мало с кем мне было так комфортно общаться, и то, почему я так скучаю во все эти десять лет, как вот по общению, которое у нас, у нас в итоге сложилось. А поначалу, конечно, я прекрасно понимаю, что есть огромное количество людей, которые считают, что Егор Лев это какой-то странный, как бы злобный, такой какой-то какой непонятный мудак, такой типа какой-то амфетаминовый пьенчушка, который как бы... Ну, это, это вообще совершенно не так, да. Но раз, Ну, то есть он просто, он, естественно, он mm -hmm. как бы не, он не пускает. И... Ну, в общем-то, и, и правильно делает. Ну, у тебя... Был какой-то диссонанс между тем, что ты представлял себе про него, и тем, какой он на самом деле оказался. Он был похож на твое представление о нем. Наверное, да. Все, все оказалось так, все в итоге оказалось так, как я и думал, потому что.. Ну, как сказать, все, все эти странные, все, все эти домыслы, которые, они же были в основном на уровне даже не столько звуковом или там, или словесном, сколько чисто визуальном. То есть, в принципе, для меня Летов был такой, ну, скорее, это, это скорее такая, ну, как бы голливудская история. То есть это, в общем, ну, вот это, это ожившая, как бы, физиономия в черных очках за колючей проволокой — это, в принципе, сродни, ну, как бы, там, не знаю, какому-то там, какому-то оскалу Николсону, да? Николсону в, в, в... двери и так далее, и так далее. Поэтому... Ну, просто как бы вот, вот этот фильм, он как-то... вдруг перетек как-то и, и, и стал тебя из тебя окружать. Нет-нет, это все, ну, это, это, это было все ровно то же самое, и... Да. На кого он вообще был в жизни похож? У тебя есть какие-то, ну не знаю, ассоциации? Литературный герой там или персонаж из кино? Или... Какое от него было ощущение? Я единственный человек, который, ну, это, это правда, скорее работает в обратную сторону. Я несколько лет назад э общался с композитором Мартыновым, и вот это единственный человек, когда я его слушал, я вдруг понял, что он поразительно похож на Егора Летова в интонации, в подаче, в разговорах. То есть я таких, В принципе, я склонен думать, ну, я не, не очень верю как бы, в уникальность людей, все, все это более-менее одно и то же. Но вот в случае с Ле... то есть вот Летов и Мартенов — это удивительная параллель. Я, кстати, и Федорову mm -hmm. сказал, он так, в принципе, ну, скорее кивнул, но, по-моему, как бы не, не, не очень как бы разделил всю эту историю. Но это, это поразительно. То есть это вот... Это такое, как бы, абсолютное, абсолютное вот это такая... Упертость интонации, нацеленность и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле... Смерть этого — катастроф, потому что он должен был жить до, ровно до таких лет, потому что эти, эти года ему шли. То есть это не, не... заложено было вот в, в, в его природе вот. — умереть, там, условно говоря, в нашем с тобой возрасте. Это, это не то. Он... Да, пожалуй, только Мартин Внешне, но, но это, это реально поразительное совпадение. Интересно, что мы сейчас разговариваем. Вообще, наверное, вся эта, вся эта история возникла э, совершенно естественным образом. Мы сейчас разговариваем о нем как о таком, э, ну, большом таком культурном герое национальном. А, а ты можешь вспомнить, э, вот в момент вашего знакомства, когда ты брал у него первое интервью, э, вот в той системе ценностей, которые были в тех редакциях, куда ты эти интервью приносил, в какой-то культурной иерархии. Ну, как на него люди смотрели тогда? Вот что это было такое в конце 90-х, начале 2000-х? Ну да, мне, мне, мне, мне это как раз... сказать. То есть я понимаю, что это все, все, конечно, к лучшему, чтобы не случилось все к лучшему, как, собственно, пил сам э, артист. Но... Э, вот эта нынешняя как бы тенденция превращать его в какого-то, встраивать его в какую-то вот эту так называемую какую-то русскую культуру, какую-то вот это все, ну как бы делают из него какого-то Деда Мороза странного. Как Степанов писал бюстик на каменной полке. Ну как бы, ну это все это, это мне кажется, я, все, я всегда это воспринимал, мне кажется, так и нужно это воспринимать. Это в любом случае то, что называется вот как бы идиотическим термином, как это глубоко альтернативная музыка. Mm -hmm. Это абсолютно какое-то вот невмешатель, невмеш, невмешательство во что бы то ни было. И, и ровно сто, с этих позиций как бы это и хорошо, потому что... Э, то есть как тогда, бы отдельно, отдельно от всего. Да, потому что... Ну, в, условно говоря, то, что как бы в 90-е годы э, так или иначе э, обволакивало его из-за как бы русского прорыва, из-за из как бы политических дел, но на самом деле ровно все то же самое было как бы в конце 80-х, потому что когда там, значит, я, там, то, то есть, это как бы была музыка для каких-то, щепенцев ПТУшников и второгодников. это ну как бы, это всегда было Ужик у... к страшным голосом материться. Да. это было что то, -то, -то как -как какая-то грязная и малопонятная... ну то есть Звук мал, плохой. Мал, да мал, мало объяснимая чушь и это было, это было, как, бы не, это было это как бы вовне абсолютно то есть это все какие-то вот ну, в мокрой постели голые mm -hmm. тело ну, это... и потом это в 90-е годы это логическим образом продолжилось через русский прорыв как бы через заход в коммунизм Куда более как бы успешно в том смысле, что поэтому как бы все 90-е про это как бы ну, его замолчали так угу. серьезно. Ну, вот. Что там произошло в нулевые, это как бы ну, уже, уже не нам судить, там еще должно быть, как, пройти какое-то время. А, но в целом это какая-то такая, ну, всегдашняя. Энергия э, сопротивления, что ли, и как, как, как, как, какого-то такого высшего безобразия, которое э, все и все определила И она э, тут, мне кажется, штука в том, что Ну, и, и все эти как бы старые много раз проговоренные вещи, что там билетов это в принципе ну, объединение как, как бы здоровье, болезнь, да, как бы, а победа, поражение и так далее, и так далее. То есть, в общем, это все такие, ну, он э, встраивается, скорее, в, в какие-то традиционные э, культурные формулы, там, ну, то есть, в общем-то, это все, не знаю, как, как, как у Диккенс, это, ну, как бы, когда он пишет, что это одновременно и э, «Весна надежды» и «Зима отчаяния». Mm -hmm. Вот это, как бы, собственно, как бы и, и, и есть про Егора Летова, потому что, ну, как, как бы, там, вот возьмем песню там, «Мы будем умирать, а мы наблюдать» — ну это же такой ну, абсолютный марш энтузиастов, да? И вот на, этом, вот на этом топливе все и работает. — Да, или когда он тебе в интервью говорил, что песня «Родина» — это не про то, что, не про то, что Родина поднимается с колена, а про то, что как бы, мы в глубокой жопе просто Ну да-да, но это как бы, ну, это вообще, мне кажется, это вообще не должно никого волновать, mm -hmm. ну и так, и так, ну, вот. А что ты про него думал или думаешь сейчас как про поэта? Ты воспринимаешь его как поэта? Вот отдельно от музыки, отдельно от музыки. Я от всего, нет, не... нет, я, я вообще не. Я, то есть я, я вообще, в принципе, это все не, как бы, не люблю. Ну, поэт, как бы, книжки пиши, так вот это, ну, то есть... это тоже какая-то попытка загнать его в какой-то отдельно mm -hmm. отдельный гетто. Мне кажется, это абсолютно как бы в первую очередь музыкант и так далее, и так далее. А, ну, ну как бы это все ну, нормально, ну в общем, я не, не, не по этой части, мне кажется, здесь филологию нужно как бы немножечко в сторону отодвинуть. Вообще, ну вот человек ушел из жизни в, ну вот, сколько, 43 же года было, да, то есть да. Э, там моложе, чем я и скоро уже моложе, чем ты. А, а, сделал дикое количество всего просто там, по, а, по объему звукозаписи, так сказать. Вот при этом, а, если посмотреть на, на интервью, на, на то, что он о себе говорил, на то, что он себе писал, то оказывается, что а, ну, он еще через себя какое-то дикое количество всего пропускал, какой-то информации. А, и а, вот как он все успевал? Ты же, ты же ну, там, один из немногих людей, наверное, который видел, как он живет, как это все устроено. А, а, как он столько всего успел? Ну как? Ну, не, ну, ну что значит ну, огромное? Ну то есть это, в принципе, я не знаю, это все, все, э, все, те, все те дни, когда, мы там с ним, когда мне там доводилось и посчастливилось общаться и все такое прочее, это были да, ну как, ну, его, безусловно, это как бы это, это, это бесконечные эти утомительные гастрольные графики. Mm -hmm. А так, а, ну, ну, ну, что значит, все, все успевал? Мы с ним болтали в основном про, вся, про, про всякую какую-то ерунду, там, типа, условно говоря, вот. его всерьез занимало, там, типа, вот там, прочел там роман «ЖД», uh -huh. вот, что интересно, вот куда, так сказать, Дмитрий Быков определит меня. Тут вот меня, наверное, не очень любит, а, а вот мне все-таки интересно. То есть как, какие-то были всю жизнь, какая-то такая вот uh -huh. э, бытовая возня, и в общем он не производил впечатления какого-то дико занятого человека, да и, и мне кажется, что как раз э, э, все альбомы, которые он списал, они были, они как раз какому-то такому единственному верному ритму и вот ну, нельзя было вклинить там, вот, еще один то есть как бы mm -hmm. сказать что вот вот между звездопадом там, и невыносимой легкости бытие вот хорошо бы так сказать еще что-нибудь нет для тебя есть в этом какая-то цельность да вот тебе не кажется что это разные группы там, в разные периоды это, это все вот, от там, посева до Зачем сняться сны, это все про одно и то же. Нет, мне кажется, мне… Ну, это, это, это исключительно мои домыслы, mm -hmm. но мне кажется, что э, просто по характеру ему было проще э, организовывать какой-то свой быт, в том числе и музыкальный, э, тем, или, тем или иным образом. Ну, в том смысле, что, ну, конечно же, там э, лучший тандем у них был там с, с Кузьмой, mm -hmm. в смысле с Рябиновым. А, а дальше уже как-то там, ну, что он... Что, ну, я так немножко как бы в курсе там последних каких-то его дел, именно, и, именно там ну, как бы ангажирование музыкантов, там рекрутирование. Mm -hmm. а, а дальше уже там, ну, как, как пришлось. Но в целом это все, конечно, в любом случае какие-то такие огромные бесконечные сольники. То есть это не... И это, это, это, это опять-таки вопрос характера я, я не, не хочу совершенно никого обидеть там, и так далее и так далее но понятно что например там последние там ну, то есть может быть и концертные как бы и альбомные варианты там, последних нескольких альбомов можно было сделать там значительный при его при, при его имени и так далее и так далее и так далее но а он настолько не хотел как бы каких-то новых людей, каких-то посторонних, то есть, вот, ну, только, вот правда, ты, ну, раз так, это был не тот человек, который, mm -hmm. А вот, сейчас ну, возьмем, там, ангажируем какого-нибудь, там, не знаю, скрипача или трубача или что-то еще, но это, это mm -hmm. для него, конечно, было смерти подобно, вот, с поэтому, вот, ну, все сложилось, как сложилось. Тут вот видно, ну, понятно, что человек, он был довольно самодостаточный, при этом, но ну, вот, мне сложно представить, каково это. Ну, 20 лет просто в какой бы город ты не приехал, там видеть свое имя на стене, на любой написанном или, ну, вообще быть объектом какого-то повышенного публичного внимания. Это вот он как все это переносил? Это абсолютно необъяснимая история, потому что человек, который ходил по улицам там в бейсболке mm -hmm. и вообще, то есть в общем как бы, то есть, стараясь не соприкасаться ни с кем, как бы, лишним и посторонним. А человек, который при этом насочинял такие тексты и был вынужден, вынужден какой-то, ну, просто, не то, смешно, что... сам mm -hmm. себя вынудил выходить на сцену и вот все вот это устраивать и через себя прокручивать. Это и есть, как бы, самое настоящее чудо и диво, потому что это, это, это, это, это на самом деле, необъяснимо, потому что, это, ну... Он был веселый человек. Вот про него принято как-то тоже считать, что он, что вот это такой, ну пророк, там, визионер, ну вот что-то такое большое, серьезное такой вот. Лев Толстой, да. А он в жизни был таким? Абсолютно нет. Да. Это, это, mm -hmm. есть, это, это, веселей, это веселейшие какие-то, я вспоминаю только веселейшие какие-то посиделки, поэтому иной раз, когда меня спрашивают, а вот что там, как -то? Mm -hmm. то есть я, мне, честно говоря, даже и вспомнить нечего, потому что как-то болтали, веселились, смеялись. Э, кстати, не пили. Mm -hmm. Ну, в смысле, я-то пил, но mm -hmm. я э, вот, чтобы, то есть за все это время там, ну, мы один раз ним только напились плотно в Нью-Йорке бил, а так в общем нет он... нет нет нет нет когда как, когда он то есть он естественно поначалу всегда смотрел букой и вообще mm -hmm. вот этот вот образ был но когда он а, понимает понимал что вокруг в общем все устаканилось, и вот так называемые «они» не наблюдают, uh -huh. то это были лучшие там дни и вечера в моей жизни. Ему нравилось за границей? Где он, ему было да, хорошо да, вообще? Да, да. Его любимый город — Сан-Франциско. Сан-Франциско, и он хотел туда переехать uh -huh. и заниматься условным там спасением а, животных. Ну, вообще работать uh -huh. в этой сфере. Это то, о чем он... По крайней мере, с его слов. Серьезно? Я, я, да, то есть, да, это то, чем он хотел заниматься. Э, вот Нью-Йорк кстати, не нравился. Э, но в целом, конечно, да. да. Сан-Франциско, Калифорния. И вообще он был очень западный человек. И как бы, и музыка, то есть он, он ощущал себя как настоящего наследника вот всей этой культуры. То есть, э, ну, скажем так, он был про... То есть, это... чтобы понимать, Чтобы понять Егору лет, нужно слушать там, знаю, группу Love, а да? не Александра Пушлачева при всем уважении. Это... Вот, вот, вот это оттуда. И я, я вспоминаю всегда то есть, вот, его любимую песню I will always see your face. Mm -hmm. Love. Вот, вот, чтобы понять Егору лет, вот это вот туда это туда, это Калифорния, это Сан-Франциско, это вот все туда. А не какой-то там сибирский панк, а опять-таки, может не Александр Бушлачев, ну, неправильно понимаю. Как ты думаешь, он был бы сейчас в Фейсбуке? как бы он смотрел на все это, вот эту в общения, которое нас всех захватило? публичности? — дум, Я думаю, нет. Просто потому, что тут тоже надо понимать, что вот эти все его как бы... Я не говорю там про ранние годы, mm -hmm. естественно, там, когда, но вот уже там типа нулевые годы, когда, когда спрашиваю, что там... Mm -hmm. что Проблема в том, что я не то, что там не хочу типа, играть там на нашествие или что-то что у меня какие-то проблемы, там, не знаю, в смысле, какие-то претензии там, к идеологии mm -hmm. Мне абсолютно наплевать, где играть, что. Я готов играть для всех. Просто я не хочу играть на фестивалях, потому что там общие гримерки mm -hmm. и обязательно какая-то сволочь зайдет, вот эти будут вот общения, вот эти, ну, а вот, а ты как, а вот, или, или там вот, вот сейчас Шевчук позвонит, или там ну, вот, вот, этого все, он боялся, ровно этого, каких-то вот таких просто вот, чтобы, хотел, чтобы его оставили в покое, а типа там вот, многие думают, что нет, там, дико, он какой то упертый человек, mm -hmm. который ни в коем случае там, да нет, конечно. Поэтому Facebook, я думаю, что, конечно, это не дню. Сейчас же мало кто помнит, но был же исторический концерт, когда Оборона, Ленинград и Аукцион, кажется, играли на одной сцене, да? Да, это, это, в Это символично в городе Нюрнберге, кажется. Да, да, да. да, да, да. А как... Аукцион там, по-моему, не было, по крайней мере, они, они были, по-моему, в другой день. Uh -huh такой лайнап мечты. Вот как э, Летов, там, Шнуров, Федоров э, относились друг к другу? Насколько они или относятся сейчас? Слушай, ну мне так, как, так сложно говорить там, за, Ты, за, общем... за, за, за них, за всех троих, да. Но, ну, скажем так, как бы с уважением и mm -hmm. почтением. То есть я, я, я не, не, не вижу тут никаких противоречий. Ну, скажем так, Летов определенно, поскольку мы говорим о Летове, mm -hmm. Летов, всегда говорил о Ленинграде с некоторым уважением, то есть ему, mm -hmm. ему это правда нравилась эта история, Он не очень понимал, в чем она закреплена, то есть это вот это для него. Ну а с Федором ты, ты сто лет назад mm -hmm. не записываешься на этой точке. Ты, так уж получилось, наверное, ну, вот единственный человек, который, там, имеешь полное право написать про летовую книжку или составить про летовую книжку, или сделать там какой-то том разговоров, не знаю, чего-то. А почему это не случилось? Почему ты не, не хочешь за это браться? Потому что мне не хочется делать... Я, у меня такое чувство, что я как бы делаю что-то за его спиной. Мне правда не хочется, потому что мы, мы, своей, мы договорились как бы делать книжку вполне определенного характера, которая должна была состоять из как бы наших с ним разговоров, ну там а там типа, ну приведу пошлую аналогию, там, Волков-Бродский, да. Ну, что ну, каков Волков, такой Фабродский, Бродский. Но и, и все, и, и, и, и, там, и там, за несколько дней до смерти он мне позвонил, и угу. говорил, что приезжай, вот, все, будем ее делать и писать. Поэтому... Я как... Нет, я не... Ну, ну правда, у меня есть ощущение, что я что-то делаю его за спиной. Я даже сейчас сижу, и мне кажется, что... Какое-то странное, что-то я болтаю, болтаю, и мне вот кажется, что как как вот в, в Омске однажды я просыпаюсь, того, что там Егор меня будет, как бы, помахивать бутылкой водки на березовых бруньках. и Говорит, вставай, я уже принес. Сам, кстати, не пил тогда. Угу. И вот это все вот, вот, вот ровно такого типа ощущения, что, что то я тогда думаю, может, действительно, не надо не буду. За его спиной что-то делать нехорошо. Вот мы вчера смотрели концерт, последний концерт в Екатеринбурге, который был получается 10 лет назад сыгран и снят. Ты сейчас как на него, какими глазами смотришь? Ну, грубо говоря, там вот смерти, прошедшие 10 лет, они для тебя что-то что-то изменили, что-то переиграли. Что-то открыли там или заново или закрыли в том, как ты его воспринимаешь? Да, хор хороший был концерт, и... Не знаю, я думаю, что нет, я думаю, что это как раз вот... Э, с летом такая история, что это какая-то странная такая... бесконечно э, длящаяся константа, и вот это так... Он... Как, Какую-то вот, как, как вот там не знаю, там в 15, ну не знаю, там, сколько, уж не помню, просто как-то вот это тебя э, подхватило и вот эта такая одновременная и радость, вот, вот весь этот такой марш энтузиастов, который при этом был помножен на то, что Гёте э, называл, да, вот священной серьезностью, какой-то священной серьезностью, которая вот вброшена в жизнь. И это все сохраняется, и поэтому я вчера смотрел на этот концерт, это, вот, ну, есть, это, это реально, есть, вот те же мои ощущения 90-го года и так далее, и так далее. То что вот это как раз странно, что это продолжается, продолжается, продолжается, и это такая м -м, циклическая совершенно история, которая как раз вечное возвращение. Да но, веч, да, но вечное возвращение там немножко не то, потому что вечное возвращение там возвращается все, но возвращается не то же самое. То есть как раз вот... Нет, а тут как раз это, да, не вечное возвращение, это просто какая-то вот какая-то странная кольцевая линия. Я, кстати, первый раз встретил Егора Летова на... Ну, живьем, на, на кольцевой линии в метро, там, в середине 90 -х. Просто спустился в ночи. И вот я сажусь, и в вагоне смотрю, напротив сидит Егор Лет. Мы так прокатились куда-то, он вышел откуда-то, он вышел на Добрынское, я на Павелецкое. Но тем не менее. И это да, это вот какие-то такие кольцевые штуки. Как, ну все идет по плану без этого ну как никак нельзя. Это, в принципе, ода всей э, русской, да, в общем-то, нашей общей действительности, которую воспринимают как, опять-таки, за чистую монету, хотя это аллегория, и тем слаще ее воспринимать, это метаться от одного понятия к другому. Вторая песня — это инструментал, это от, об, об отшествии преподобного. Ей заканчивается лучший альбом обороны «Сто лет одиночества», и, строго говоря, это ну, как бы такая пронизывающая тема а, всего, всего этого альбома. И мне кажется, что ничего лучше вот той околосекундной паузы, между последним стихотворением и началом этой вещи в принципе ну, в музыке, по крайней мере, 93-го года, когда все это вышло, не было. Песня «Самоотвод» такая, в принципе, характерная для, для леттого преисполненная каких-то там самоубийственных иллюзий и так далее, и так далее, но м -м, при этом спрятанная в наследии самой обороны, такая какая-то такая что-то непонятное но а, по-настоящему такой хитовый боевик все они вещи с последнего альбома тут нечего сказать просто большое завещание лед под ногами майора на вечное заклинание любого какого-то тоталитарного и около тоталитарного на насколько сверху, который в нашей стране всегда видимо будет, и никто лучше егора не сформулировал вот этот вот странный выход из него. пока мы существуем и будет злой гололед, и майор поскользнется, Майор упадет. Мне кажется, что самая лучшая песня — это вот эта пятерка, вот… Вот они.